А мы сейчас чешем будем смотреть мотоцикл Рома. Какой бы мотоцикл будем смотреть? BMW. Какой? С100Р. Там надо нет, нет. Надо попадет в хроники. Мы ж можем завести, если что там, пощелкать, посмотреть. Патрик, ты меня сейчас будешь смущать, да? Тебе фонарь нужен? Мне у меня есть целый ну, фонарик. Ты будешь думать изодно подсветить. Ну, так, надо его выкатить, может быть, на центр сюда puppy. поставить. А в -а -а, горечь приезжали, смотрели, что-то торговаться просится, да? Ну, один хочет забрать, а ну, не два, в принципе, но он. Залог пока не оставляю. А, ну понятно, короче. Кто первый, того и такие. -Да. А по обслуживанию расскажете? Где, как, чего? Ну, не 30 yeah. 30 Да, 30-го марта я сделал того полное. -а Жидкость тормозной поменял. Ну, все по кругу. Ну, я вывело, не обслуживал в плане там дошек вот этих вот, э, чтобы не просрочивать вот на гарантии то, что uh -huh, было. Uh -huh. А так ездил э, менять каждый тысяч. Ну только не вывело, потому что э, ну, просто так масло поменять, я как бы не вижу необходимости Он у вас есть пленки, да, я так понимаю? Да. Затянутая бронепленка здесь висит. Пыльники, сальники это вот чем то обрабатывали, да? Да, ну я на нем один раз прокатился, я на консервацию обрабатываю силиконом. Ouais. Ой, нет. Ну, вот ну какая-то, как смазка литров. Вазелин. А, вазелин. Все как в инструкции. Вазелин? Да, В инструкции вазелин написано, но в, я его right. не обработал. Силикон типа разъедает, не знаю. В резинки? Ну, наверное. В инструкции написано, прям, силиконом uh -huh. нельзя, блядь. Ну, yeah. я купил, не знаю. Интересно. Вазелин ну, еще дешевле, это намного приятнее. Чуть-чуть. Зеркала вижу, вернее, стекла вижу оригинал. Да, стоят. Здесь и это. Угу. Так же все. Ну да, зеркала вроде тоже. Угу. Бремба. Бремба. Бремба еще чуть-чуть осталась. Передний левый диск 487 немного у них 4 с половиной а продаете что-то другое или, или просто дает все накатались ну что-то я в том сезоне я вот обычный сезон катать там 10 тысяч угу. вот я в нем накатал ну, там, вообще первый сезон 486 а пленку в ателье да где-то затягивали или да? не у дилеров явно не, не у дилеров. Я хотел у дилера, зато ну, я... они там, бля, не нашли. В итоге я, не... я боюсь, там качество просто оклейки будет в разы хуже. У дилеров? Да, они там. А, ну они же они ж могут сдавать кому-нибудь. От души делают. Нет, ну, у них есть, да, наемные приезжают. Нет, они там... бывают чаще сдают, но если дилер адекватный. Чтоб сами клеили на ну, такое себе, конечно. Ну я где-то тысячу полторы, так проезд а, такой вы с нуля? Да. Ага. А по чём брали? Не помните? Что-то 1,450, что, 1, 450, угу. что такое, A4. Салоне, салоне, да? что такое, да. Угу. А сколько он пробежал? 12,500 угу. что ли? За два года, за три. Ну, за два. Ну, я сезон сезонный, говорю, катал по 10 тысяч. Угу. У меня на файере был, там пробегали. Угу. Ручки, получается, тоже да, этим вузелином обрабатывали? Да это не ручки, да. это я... По инструкции же. Ну, этой вот, резинки. Да, вот сюда типа надо Вот тут уже другая смазка. Но я вот смотрю, просто на зеленую, здесь она еще текала на пластик. Сейчас, сейчас, кажется, тут вот, вот, вот это. А, это ликвимолек. Да, это, типа. Вот тут все подножки. я все на зиму делаю. Угу. А герметов весь ладкой идет. Угу. Заметил? Болты картера получаются. Видишь, они с гранями здесь. Ну, правильно они. И здесь получается уже под Ну да. Ну это ж, а слизаны в какую сторону? В закручивание, видишь? Угу. Они не в откручивание, а именно в закручивании. То есть это завод. Угу. Если бы обратную сторону были, тогда да. Угу. А из документов есть что-нибудь? ПТС-ка? СТС-ка? С собой нету. Ага. Ну, надо, фотка есть хотя бы? СТС-ка есть. Фотку. Ну, фотка или... фотка, или... фотка по чем что такое, да. Так, 2719, задний резин 27 получается. Задняя колодок еще. подергаешь. Сейчас момент погоди. Задний диск. 3.66. Не, на звезде. Подожди 3.66. Ч... Да, вроде живая. Тут, делал за заднему диску это. Приехал. Да нет, ну просто давай, потом давай, тогда, еще. мы сейчас зафиксируем просто номер двигателя и, и ВИН-кода, да. потом проверим. Еще. Возьми, наклони его, проверни колесо. Да ладно, не будем, еще чуть-чуть, все, хорошо. Ага. Задний диск замена. 3,62 минималка 3,62 минималка прошел все? Ну у него, смотри, он вообще пятерка практически 4,80 А сколько у него минимал? Минимал 4,5 Ну то есть его скоро под замену Ну уже все, минималка прошла 3,63 А, 3,62, да? И выработка большая на нем уже А колодки оригинал стоит? Бортик огромный что они быстро зараспадываются Боя этим слайд Да? Каждые две замены, по-моему, риски там, там меняются. Колодки? Задней. За 20 тысяч два раза поменяли? Не 12 тысяч, с 12,5 тысяч. Ну, двена, дв... а, даже не 20-12 тысяч. Два раза поменяли колодки. Да. А там что, подкусывает супор, что ли? Нет, я просто он уже как? там, Ты же тормозишь, он зад. Ну здесь, я понимаю, здесь только вибрек стоит. Да, да, Но просто здесь... что-то как-то все равно. Для задней колодок это до хрена часто меняет. Кучка подтянута. Они еще за рекомендацию что-нибудь давали? Они написали про колодки mm -hmm. перед и зад. Mm -hmm. Написали, что вот задний диск, типа, надо доездить с колодками mm -hmm. На этом все. он все на герметосе прям стоит на заводском. Видите, еще что увидел? Клапанная крышка тоже на герметике, на заводском стоит. Никто ничего не крутил, не лазил. Патрубки все сухие, все сухо, все чисто. Кстати, замочная скважина не убитая, то есть, видимо, действительно немного пробегал. Можно, да? Да, да. Классно, классно. Ну, кстати, да, такое вроде, слышишь? Ключ не замоченный, замочная не Да, это понятно. По пробегу действительно небольшой. Здесь нацарапало все равно, да? Да, это, блядь, постоянно. Ну, да, я к тому, что, ну, вот это вот фигня. Здесь просто металл есть, поэтому, да. На... Не да это согласен, я просто к тому, что нацарапал, я, я сначала посмотрел, раз, не раз, понял. И причем это оригинальный брелок, да? Да, это оригинальный. Вот Ну Придумали что-нибудь другое? Нет, надо, чтобы нацарапало. Тут уж это склеивается, подклеивается. Ну я помыть его думал еще разок после мойки на Ага. Ты плохо помыли? Ну, они хера уже много. Mm. А, есть... а, ну, они, наверное, просто сервиса, водой избили. Я имею в виду, после вот консервации я два раза А тут а, просто выехал. А вы его недавно забрали, да, так понимаю, с консервацией? Он стоял у них? Он здесь стоит. Фильтр у него чистый стоит. Смотри, тут можно фильтр диагностировать. Uh -huh. это да, действительно видно его. Слушай, прикольно. Сейчас с другой стороны. Так. Грязный? Нет, не грязный. Нет, не грязный? Не все нормально, да? Ну, с вашего позволения, конечно. Можно? Спасибо. Ну мало ли, вдруг пришли какие-то три урода и начинают тут крутить что-то. Да, ну, ну мы обычно так не снимаем, это мы первый раз решили будем выезжать снять. Да, ну, обычно мы просто с телефона приходим, вот, это сняли, у ушли. Японцы в основном. Все ну спрашивают. да. А тут человек говорит, хочу себе красиво, ну на тебе красиво. Еще и зла да. А вот покатали. 17-й год, 43-я неделя передний баллон, передний баллон можно кстати, освежить, поменять Кстати, все лампочки вроде включились, АБС ПРО так Сколько у нас там, 12-404 тысячи пробег Что моргает АБС, чек, да-да, вижу ну, В смысле чек моргает то, что он а, включился, но имеется не заглушка я так понимаю, баллон у нее этот заводской еще стоит. Да, да, да. Там... Я задний менял? Mm -hmm. Ну вот задний 19, а этот 17. И здесь уже он даже, он трещины есть, небольшие в протектор. Пластик правый не поставили впритык Стоит не впритык. Разбирали когда, да? Да, здесь. Не поставили его в пазы. А, он не стоит. Они воткнули кое-как. А здесь он, вон, если посмотреть, он прям выйти эти за стоит так накинули но ну, я так понимаю боковушку ставили воткнули просто вот надо будет вот этот пластик снять самое главное чтобы здесь ничего нет не подломить не хрустнуло, да? И всё, я обратно его. так на этом все так штатный выхлоп вроде вы говорили есть да ну все есть имеется могу заснять да так штатный выхлоп вижу. а ты уже ходишь ходя ничего все снимаешь я ну да я тут хулиганику но я спрашиваю некрасиво как -то. Была надежда то, что это последняя модель 2018 года, так. все болельщики там уже исправили. Ага. Я еще из-за этого как бы брал. Ну и как, исправили? Слушайте, ну вот... С АБСом не было проблем? Нет. Не Ник сталкивались. Никто не жалуется. То есть, ну вот эти последние модели, они уже доработаны Просто вот 15-16, там то клапана так. у них отваливаются, да, то коробка не не раз... у них там, то еще да. что-то. Я, я поэтому БМВ не, не очень, очень люблю. У меня, знаете, такое впечатление, что вот BMW это вот а какие-то есть, знаете, производители, которые не тестируют свою технику, да, не обязательно там есть телефоны там и так далее. То есть выпускают, все, запустили, людям отдали, люди заплатили деньги и потом смотрят, ага, ошибка есть, они следующей модели уже исправили. То есть вот постоянно вот такие вот, как будто самого, самого по себе тестированные они не производят. То есть как бы немножко для меня это странно. Резонатор такой большой Он наверное с резонатором потише работает Неплохо У него даже здесь подогревы есть. Комплектация-то с подогревами еще. Что? Ну, с подогревами комплектуха. Неплохо. выжито ну, вообще как бы никаких шумов даже нет посторонних Ты там сейчас обожгёшься. Давай, ты, ты. Ё, вообще тихо весь Я работает. Тихо работает. Я бы основных вам прикрыл чуть-чуть. По кругам. Ему по факту только резину под замену и колодки, да, с диском? Колодки, диск, резина. Mm. А в остальном? А так-то вроде ничего. Даже ничего, так ничего. Интересно, как он на ходу гоняет. Ну это уже когда Ваня если приедет. Ну да. А здесь же можно будет потом катнуть, да? Если мы, ну, там, по пол... полной предоплате. По полной предоплате. Он катим. вам деньги наличные отдает. Я не хотел наличные, я хотел пойти в банк. Ну или в карту. Ну или так, да, нет, он вам просто... Имеется 5... в виду, что полная предоплата, и там, грубо говоря, до подписания договора, он там катнул, попробовал, все, например, да, окей, да. Не окей там, грубо говоря, деньги обратно, там, не знаю. Но обычно, как правило, мы видим, что все нормально. Что здесь? Максимум мы можем принести подкат, либо ваш подкат проверить, нагрузить вторую передачу и все. Ну, я говорю, либо ваш подкат взять, просто проверить вторую передачу и просто на ходу его проверить. Это же не то, что, знаете, там мы там взяли бесплатно и поехали кататься. Да, Нет. как бы Он Полная предоплата, не... если уронил, то купил, по-любому. То есть, как бы тут вопрос такой... И... Ну, что, ну сейчас давайте проверим Ну, ну можно и сейчас, просто, я имею в виду Ну как бы не хочется вот так опять собираться и его еще раз испытывать От него не испытывать, просто завести его, когда оформление это будет Мы же в любом случае будем деньги, товар, деньги там. Там. Ну а если что-то не устроит? А что, например, что? Ну я не знаю, но вы же хотите его проверять? Нет, проверять имеется в виду ходовые, просто на, на ровный, там разогнать его, грубо говоря Ну как разогнать? Не, не 200 10-15 километров в час разогнать, такой, понять как сцепление срабатывает там, такое. Ну чтобы мы сейчас не катались, потому что я считаю, что мы должны по-честному да, дать деньги и попробовать его катнуть. Не по городу, там 250 на заднем. <ля> <passe> ну хорошо. Здесь буду, по территории. И, э, без проблем. Туб... Здесь по территории. То есть, например, мы катнули, да, все, окей, все. Мы подписали, договор уже был готов, мы приезжаем с договором. Ну, а в, общем, в принципе, миллион двести. А, и окончательная цена? Белом двести. Просто... Без торга. Без торга. Да? Вообще, ну как бы. Вы не, они говорили, мы просто. уже об этом я говорили. Просто, я просто, я, не расслышал, я же не в курсе темы. Да, как бы. Я просто спрошу, просто резину разговор. получается, за, ну получается резина, сколько это выйдет? Тысяч 25 у нас комплект да, стоит? Ну если полный, задний у него задний-то нормальный, передний там баллон поменять А, ну только у вас получается только передняя заводская? Да, а, да задний заводская. уже 2019 -го года, все-все-все, по поменять Едет и, и там разные колодки? Или диск еще похож. Нет, там диск уже все Диск все, как а бы вот вместе с колодками, Видимо. передними там еще кататься и кататься Я, я понял, только, короче, задний диск это тысяча, наверное, восемь Я 4, думаю, тут, тут может быть и шестнадцать и восемнадцать не, не нет, я не думаю Потому что вот эти диски передние, они долегие. Они вам по цене, кстати, не говорили, когда... Нет, это... я у дилера, это... Сколько у дилера-то, интересно, это стоит? У них был космос Ну вот я просто к тому и говорю, что там тысячу... Ну вот смотри, оригинальные диски, например, на какую-нибудь Honda или стоят примерно 1012, 12 А передние уже начинаются там по 23-25, потому что они клёпаны. Я не думаю, что у BMW намного дороже тормозные диски, чем, например, у той же... Есть там, детали, которые намного дешевле. Ну да, да, да. У меня пускок А у них кстати, он как От дешевле, я. дороже? я вот... Вот некоторые детали у намного дешевле, чем у Fire были. И там имеется в виду, какие? Ну, там, например... Ну, да, например, колодки даже передние. Mm. Вот у меня на Файре я покупал... Восьмого года FIRE у меня был, я на него брал колодки передние за 14 рублей. Это оригинальный. Оригинальный. Ага. Я все оригинальный. Ага. Но там же интересный вопрос на FIRE, там 6 поршневая, а здесь 4 поршневая, да? Ну, ну, здесь вообще 2 колодки. Здесь Нет, имею поршневая. Нет, я виду поршневая Здесь 2 поршневая, а там, там просто они даже больше, там просто колодки, я понял. Там здесь 2-х система, вернее 4 а там 6 поршневая на FIRE. Может, Это еще из-за этого? Еще ну и сделать. короче, здесь по есть сюда я оригинальный брал за 9 тысяч, по-моему. А, а за одну или за пару? Нет, за пару. А, за пару, угу. а там за четырнадцать. Спасибо. Какие-то вещи подороже, uh -huh. а каких дешевле. То есть, ну, я думаю, а там зеркало, не зеркало, не спрашивали такие моменты, да? Там какие-нибудь нерасходные материалы, а что какие-то детали. Не, не ну я понял. Ну плюс-минус, я же говорю, это плюс-минус то же самое. Даже если по, по самому плохому себе взять, задний диск пускай даже 15. Ну, короче, если на то пошло, вот эта штука стоит 20 тысяч. Какая? Вот Нет, я не про нее, я говорю вообще, например, а грубо говоря, не... что, как бы это а я не -то... торгую здесь. Я, я, я просто, чтобы человеку понять. Это я к тому, что вот как раз на колодке. А, ну, я, знаете, не как прокал... как? я говорю диск просто. Ему надо, получается, диск купить, чтобы понять сколько ему денег вложить, ему надо поменять масло, правильно? Нет, масло не, не надо. Вы купить. в этом сезоне Не надо менять масло. Слушайте, вот у меня запись, как бы, я просто не денег выражал человека, я поменял масло 30 тысяч, ой, 30 марта. Ну, в этом году? Вы, а, поменял, ну все, вопросов не нет, себя. я же не знаю, я просто не в курсе, я поэтому просто предполагаю, что надо, получается, передний баллон, задний тормоз у колодки. колодки. Да. Да? То есть, грубо -то говоря, даже в самом плохом случае это, это отпускается ракета, Я, буду, я просто чтобы человеку объяснил, что. Много. Это я в самом плохом случае говорю, да. Все. Это можно Баллон. дилеру позвонить, и у них. Ну, как вариант, да. Если что. Баллон, тысяч, наверное, на 7, ну да. Задний диск, где в районе диск? Я, я просто за обув почитал, да, все правильно. То есть 10 даже 25 и может и уложиться. Вот 25, да, тогда нормальная цена. Все, тогда, в принципе, все понятно. У меня просто есть вопросы? нет? Может, нет? Да, вот да, эту фигню еще заснять. Лифт, в принципе, да, ну, если да. он компенсирует. Есть, что оригинальная АТР, АТРу Просто это Китай. А, от Ну Да. Выхлоп. Угу. Из Виталий заказывает. Да, если это, не это не ты не буду внимать, что мэро стоит, да? Ну, то есть это не Да-да-да, я понял. Я сомневаюсь, что вы на мотоцикл за Лям Плюс ставили бы китайский. Есть, да? Есть, конечно. Не хочу таких личностей сдать. Знать вообще не хочу. Все, спасибо большое. Извините, если что-то... Мы старались максимально красиво. Все, спасибо. Да? спасибо. Спасибо огромное, да, то, что время уделили. Я думаю, он примчится. Я думаю, потому что 8%... Я думаю, он прилетит сейчас с Казани и скажет, давай, грузи, поехали. Вопрос только, ну, а по поводу того, что прокатиться, на самом деле, ну, он как бы тоже, он говорит, мы же прокатиться, есть что, я говорю, как бы мы спросим, я говорю, он, я говорю, ты оплачешь деньги человеку, я говорю, и тогда, я говорю, как бы это. Как бы, вот BMW s 1000 Человек адекватный. Ну, он, по крайней мере, не послал, ну, конечно, я понимаю его опасения, что, типа, как вы, блин, придете, бабки мне отдадите в руки, ну, бумажные и не через банк проведем, и типа поедете кататься. Но он говорит, здесь типа можете тоже покататься, как бы в день подписания, когда мы будем. Потом я говорю, ну, мы можем съездить деньги, заплатить, договора подписать, он наш, ну типа формально. Я говорю, ну какие-то мелкие же мы можем что-то здесь проверить. Ну, типа, он говорит, проверяйте здесь АБС. Как ну, да, мало ли, какие-то ушлепки пришли из миллиона. Ну, как бы, да, миллион двести бумажными купюрами получить. Из них, допустим, 50% левых денег. Я в свое время за миллион четыреста, ребят, триста пятьдесят, квартиру. Вот. Ну, как бы, мне тоже был ссыкотно, наверное. Угу. Короче, надо времени. брать? Я бы взял... Ну, ты бы не взял? Ну, я бы не взял, у меня просто, денег нету. Потому что ты не любишь BMW. И BMW, что, да. Что, ты любишь BMW? Не, ну. Веня, пас. Избей все. меня полностью. Все, всем пока. Да, пока. Передние диски ок, они не кручены. Все замечательно, все хорошо. Задний диск, соответственно, тоже не кручен, все замечательно, но у него 360 уже износ. Он говорит, ну, грубо говоря, 12 тысяч. Сколько он два раза колодки скал поменял? Mm -hmm. 12 тысяч, 12 тысяч каждые 6 тысяч колодки. Каждый, что, вторая замена новый диск тормозной? Это, ну, не жирно ли для бмв типа, тормозные диски так часто менять? Mm -hmm. Я, конечно, ну, слышал что у них диски очень мягкие и точатся быстро за счет того, что они тормозят хорошо. Ну, может быть из-за того, что там колодки жесткие ставят? Не, не знаю, но это же оригинальные колодки. Ну я же, может более жесткие на заводе ставят. Бог его знает. Ну вот как бы вот один из нюансов. Второй, но ну, то что да, ему подсобрали там пластик, надо будет воткнуть ровно, потому что не в стык воткнули. Но это пол беды. Клипс все на месте, все на месте. Подзывным компаниям, говорит, не был, да? Ну, по отзывным компаниям он говорит, да, ничего не было, не обращался, ничего не было. Все хорошо, мол, вопросов никаких. Но опять же, бог его знает, что там выплывет еще, блин, к 20-30 тысячам. Ну, странно, за, за меньше, чем за 15 тысяч точить диск, это вообще просто. Причем блин. он уточенный, он 4, там, сколько, с половиной новый, по-моему, идет, 4,80, а у него уже 3,60. Ну, то есть, и минималку у него сколько, я там, 4... А, подожди, пятерку он новый, четыре с половиной минималка, угу. 0.5, а уже 3.60. Угу. То есть там прям выработка огромная. Угу. А такое ощущение еще складывается, как будто на нем на заднем раздавали и постоянно задним тормозом подтормаживали, угу. ну, чтобы не заваливали. Да. да, и вот постоянно он поджатый, как будто бы был. Веня там изучает BMW на всяких разных сайтах, которые нам неведомы, что мы не понимаем кучу языков, которые понимают Веня. Да, да, да. Все, вот. короче, BMW это очень странный мотоцикл, на мой взгляд, а, брать за полтора залям, залям сколько, 200, 200 да, лям, я бы залям лям 200 взял бы себе голду какую-нибудь, либо, либо, не знаю, голду 1.8 можно хорошую взять. Очень хорошую, либо взял бы себе, наверное, кросс туры какой-нибудь 1200, либо из из спортов. Я бы взял бы себе CBR с CBR 7 -го года, нафиг мне надо строить, тратить столько один. Не, ну если 4, новых, новых ну, аналогов, что там будет? Fire или True? Ну, Fire литровый да, я... Ебах, да. R1. И CAO ну, десятка, все. Ну, CAO mm. десятку я не знаю, как бы... Я... Нет, ну я люблю знаю... Я люблю настолько. Ну, но... а... Брата я имею в виду. Чтобы потом да, но, Нет. Джиксер? BMW не мое. Ну, Джиксер это вон это тебе. Нет, Джиксер я не люблю. А что ты любишь? Мне Honda нравится. С ним проблем меньше. Там диски не надо. Все, менять Всем пока. Патрик, Рома. Там Веня на заднем фоне сидит. Он а, ничего. Он, он много чего может сказать, но стесняется, потому что а, с ним очень часто не согласны. Чаще потому, что он слишком много знает. Горе от ума, короче. Вот. Очень умный парень. Все, всем пока. Не стесняется он! И не стесняюсь, наверное, спорить. Вот, спорить с ними, да. А троллить всех в, этом, в пабликах, это чья? Да, да, Любимое да. занятие Мы тут, кстати, наговорили, если есть желание, послушайте просто с темным фоном. То, что мы тут пока шли, наговорили, камеру выключали, а микрофоны работали. Добавить. Люди спрашивают, а да чего вы просыпаетесь в 10 часов вечера? Ой, 10 утра. но он там 8 утра, в 7, в 6 утра пишем. Время 11, мы только едем. Еще не дома работу. совсем ни разу. Да, домой где-то пол первого в час приедешь. Пока что не покушаешь, чаю попьешь. И все. А чего вы в самом деле, не можете проснуться в 8 утра? Что? Да, спокойнее, что? У нас-то уже 11. уже 11. Потому что они живут где-нибудь, как он называется, а где я, как ну, неважно, Сибирь какая-нибудь. В Водивосток я ага. там писал, я, я вот там писал, он, мне пишут, вы нормальные, у нас тут ночь, я говорю, я, а чё вы Я говорю, не ну, <сас> <"Со>, ну, <сас> Алло, я работаю. Сейчас засрут, блядь, я чувствую, хуй, Я могу закрыть комментарий. Скажут, Ю... блядь, осмотрщики BMW смотрели, что чё насмотрели? Надо кому-нибудь салфетку. Скажут, пид***цы, блять, вы нихуя не знаете, ничего не понимаете. говнари. А, но у него там пластик не встык стоит с правой стороны. Это могли фильтр менять. По факту ты смотрел практически новый мотоцикл. Ну ты бы отдал бы за этот миллион двести. Я бы хуй бы отдал. Бы. Ты бы отдал мне миллион двести за эту хуйню? Я бы тоже не отдал. Меня удивительно, почему диск... 3,60 ебать. Вот Он либо... надо Сейчас надо вот это снимать, понимаешь? Ты наговорил там, а я это видео не снял. Ну и чё?